Бренд Keramo Marazzi ежегодно показывает новинки на выставке «Батимат». И представитель фабрики расскажет нам сегодня о новинках этого года серии «Милана» коллекции «Грэппи». Представляем вашему вниманию модную коллекцию Keramo Marazzo 2020. Называется Милано 2020». Миланская коллекция. Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. И одна из титульных серий в формате 40 на метр 20, с максимальный формат мастерной плитки сейчас у нас. Называется серия Грэппи в честь Палаццо Грэппи, где как раз классические варианты комбинации входной группы не только в мраморе бело-черном, глянцевом, представлены в разных вариантах этой плитки. Плитка сделана как ровная, поверхностью глянцевой так и со структурой в обоих цветах и светлом и темном мраморы на обоих цветах сделана декоративная часть инкрустации воспроизводящая инкрустацию в мрамор других материалов другого мрамора с позаводой вот шикарный пол серии которую мы с вами смотрели в дальнем конце зала Греппи под на стенную плитку формата 40 на метр 20, под шикарный мрамор большого формата. Вот сам по себе есть еще координированный пол, который можно использовать вместе с настенной плиткой, можно сам по себе. обратить внимание, шикарный черно-белый мрамор, в том числе с декоративным элементом Гидроджет. На фоне черного мрамора вот такие вот интересные коричневые уставки дерева. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.